Привет, меня зовут Алексей Ильин, я расскажу про Nanosmoke Classic. Это наш э, самый э, старый вертикальный кальян, э, он с 2015 года э, выпускался, потом была какая-то небольшая пауза, я его заменил на квадратную версию, э, сейчас она тюб называется. Э, в общем, э, модель раньше называлась Меч Джедая, то есть она должна была быть чуть длиннее и полностью светиться. Сейчас практически все это осталось. У него появилась ножка, в которую как раз устанавливается подсветка. Все это светится. На кальяне мы видим шахта есть. Раньше шахта была металлическая, а потом она была из оргстекла. Сейчас она из силикона. Металлическая шахта не подходит сюда, потому что она разогревается достаточно сильно даже до середины, и горячий воздух попадал в шланг, поэтому оказалось, что у колена плохое охлаждение. Шахта из оргстекла также не подходит, это выяснилось все уже гораздо позже. Она имеет деформацию наверху, и поэтому недолговечная она оказалась. Сейчас используется из силикона шахта, она идеально подходит для такого форм-фактора кальяна и именно поэтому модели Classic и модели Tube используются с силиконовыми шахтами Шахта это не она имеет еще капли-гаситель. это юбочка такая Она предотвращает попадание каплей в шланг, чтобы вы только курили и не пили Дальше снизу одет еще диффузор Диффузор нужен для того, чтобы курение было тихим, а фильтрация была лучше. Все это разборное, можно все разобрать, помыть, высушить и ставить до следующего покура. Клапан у кальяна универсальный съемный, его можно использовать на других кальянах, например, на нашем наносмок микро, точно такой же клапан. Если у вас два наших кальяна, один, например, домашний, второй вы берете с собой куда-то в путешествие, если потерялся один клапан, ничего страшного, можно использовать его. Также, если он потерялся, его можно всегда докупить. Мы клапана продаем отдельно, а также все комплектующие и отправляем по всему миру. Если у вас что-то потерялось, то это не беда, всегда можно докупить. Воды мы наливать будем, не доходя до брызговика, не доходя до этого капли-гасителя, так курение будет максимально комфортным и будет и не слишком легкая, и не слишком тяжелая тяга. Что касается диффузора, его нужно одевать не до самого конца, потому что у диффузора снизу нету дырочек. Мы чуть-чуть, сантиметр, еще его опускаем вниз. Это видно. Я это чуть позже еще буду показывать. Далее, что касается шланга, Шланг с мундштуком у нас идут в классическом стиле Nanosmoe, есть на выбор еще два других мундштука: это мундштук фирмы Альфа-Хука. На нем наносится наша, наш логотип, и есть еще наш фирменный мундштук, который больше, длиннее с серебристой ставкой в середине, и у него более выраженная держалка для руки. Разницы абсолютно никакой нет, в общем, выбор за вами. Далее, есть несколько вариантов использования чашки. Мы чашку можем с керамической чашкой использовать, без каких-то либо переходников. Одевается керамическая чашка, у нас длительность курения увеличивается до полутора часов. Ну, конечно, там под конец вкусопередачи будет уже не такой яркой, как, например, через полчаса или час курения. Однако все же курить можно гораздо дольше на керамической чашке, потому что самые нижние слои табака также будут пропекаться. Есть еще один вариант использования этого кальяна. Это использование кальяна NanoSmoke с любой чашкой. Многие думают, что вот мы ограничены сильно, мы можем курить только на ваших чашках а, Оказывается нет, сейчас покажу как это работает Для того, чтобы курить кальян на как раз этой чашке, нам нужен переходник, нам нужна резинка и другая чашка Сейчас покажу как это работает Можно даже взять блюдце Блюдце одеваем сверху на кальян, блюдце любого производителя Проверьте, возможно подойдет даже от вашего старого сирийского кальяна Далее мы вкрутили переходник. На переходник одевается резинка. И далее уже одевается абсолютно любая чашка. Теперь можно курить и на фрукте, и на керамической чашке. Сверху одеваем калаут или фольгу. Для того, чтобы кальян был всегда чист, и в нем никакие бактерии не размножались, пока он у вас лежит и сохнет, используйте наноклин. Самое вредное в кальяне это не табак, это не никотин, а как раз плесень, которая выросла, и вы ее не видите. Для этого просто наносим... 10 мл наноклина в колбу, разбавляем горячей водой, трясем и оставляем отстаиваться на 15 минут. После этого кальян будет абсолютно чист, там не будет никаких бактерий, никакой грязи, и он будет кристально прозрачный. Средство это используется для мойки детской посуды, это средство из Германии, поэтому о его безопасности можете быть уверены. Также к кальяну предлагаются щипцы, которые удобно сидят в руке. Используйте удобные щипцы, и вы поймете, насколько это прекрасно. В ножке кальяна находится полость для подсветки. Подсветка переключается цветами через пульт. Также есть три режима. Это плавное успокаивающее переливание, а также режим дискотеки, когда цвета меняются быстро один за другим. Также рекомендуется плитка, которая... Выглядит вот так. Она плоская, она со спиралью, и она самая эффективная при нагреве углей. Она лучше, чем аналоги китайские, которые выглядят как стакан, в котором, в котором как раз находятся угли. Эта плитка никогда не перевернется, не перегорит, и она используется во всех кальянных и работает нон-стопом. Поэтому покупайте недорогой и проверенный продукт. Чашка уже прогрета, прошло где-то минут 6-7, чашка горячая, воды налито чуть ниже, чем линия юбочки брызговика, также ее называют каплегасителем. Подсветку мы включаем, но ее не видно практически, потому что очень-очень ярко сейчас в помещении, рекомендуется в полумраке, либо в полной темноте включать эту подсветку, и кальян может быть единственным источником освещения в комнате, и он будет создавать определенную атмосферу и уют. Также есть разные режимы. Мой любимый режим – это режим Fade. Это когда плавно переливаются цвета. Значит, курим мы сейчас на силиконовой чашке. Муштук возьму премиум, потому что это домашний кальян, у нас нет задачи экономить место, задача максимально получить удовольствие от курения, поэтому беру премиум мундштук. Естественно, гигиенический мундштук, потому что не хочется облизывать металл, так гораздо приятнее, комфортнее, и он, например, может быть моего любимого цвета. Ну что, пробуем, как это все курится. Бестабачная смесь сейчас это очень популярно, удобно, а самое главное выгодно. Это не требует акциза, то есть денежка определенно экономится. Также можно мешать бестабачной смеси с табачными смесями. Получается интересная смесь. Ну, это все, конечно, надо пробовать. Скорее всего, вы уже знаете, что это такое. Использую 4 угля, 2 сверху, 2 снизу. Когда уголечки уже уменьшатся, они провалятся вниз, и кальян получит вторую жизнь. Так что курить мы сможем больше часа. Каплегаситель, он приподнимается иногда, вот так вот гуляет, и уберегает шланг от попадания в него как раз воды. Это безопасно и удобно. Дымные насыщенные облака обеспечены даже на силиконовой чашке, которая считается любительской. Как забивать на э, керамике и на любой другой чашке, расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас покажу, как работает клапан. Полностью предотвращается попадание воды в чашку, потому что э, клапан имеет э, большие... Диаметры и он долговечен, потому что не содержит в себе металлических частей. Самое главное после каждого покура а, обрабатывать кальян а, средством наноклин. Наноклин безопасен и ваш кальян всегда будет оставаться чистым. Не до конца еще разогрелась чашка, керамика требует чуть большего прогрева. Если у нас силиконка греется 6-7 минут, то керамику можно до 10 минут греть. Если на больших углях, это не как в моем случае, то греется она гораздо быстрее. Поэтому не пугайтесь, надо дать полностью прогреться чашке. Очень удобно, можно курить две чашки подряд, забить одновременно две. Сначала силиконовую на ней покурить, а потом, параллельно забивая глину, докуривать первую чашку и потом закинуть вторую, докурить на керамике, может даже на той же воде. Хотя это не рекомендуется, лучше менять воду каждый раз. Также очень удобно, что нет никаких переходников, керамическая чашка одевается просто сверху. Очень приятный вкус, немножко по-другому раскрывается, нежели как на силиконке. Однако и те, и те чашки очень популярны. Кальян собран, он сейчас полностью напоминает... С собой классический кальян. Именно поэтому он называется наносмок Классик, Блюдце и чашка одеты через переходник. Чашка уже прогрелась минут семь, И сейчас покурим ее. Это полностью готовый кальян для работы в заведении, либо для любителей покурить на классической чашке с ножкой. Выглядит это не столь эстетично, как наши стандартные чашки, однако это полностью удовлетворяет требованиям профессионалов, а также их гостей. То есть никакой разницы сейчас с обычным кальяном нет, за исключением того, что очень удобно моется колба, она имеет постоянный диаметр и в ножку можно положить подсветку. Собственно, так же она сейчас установлена. Однако яркости мы достаточно не видим, потому что в студии очень светло.